Иди отсюда, я пока тебя не навалял, пока я еще сегодня добрый та -дам! Ну что ж, всем добра, ура! Игра вновь приветствует вас, друзья С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать в Сабнатика Билу Зиру Или же Белу Зиру, или же просто ниже ноля и так далее Как вам, друзья? Удобнее. Ну что ж, в данном выпуске я немножечко расскажу и покажу, как мне приходится нелегко на планете 45-46-Б. А, да черт возьми, как это понять нелегко? Ты посмотри, я уже тут живу просто-напросто в шоколаде. Да, в прошлой серии мы с тобой а, расследовали, значит, а, а, станцию 0, да-да-да, или же аванпост 0. И надыбыли оттуда вот таких вот прикольных штукензы, как зарядное устройство, всяческих больших комнат, да, новых плакатиков я оттуда привез. Да, вот тут у меня есть... А, и еще наверху у меня есть второй И так далее, ну что ж, друзья, об этом и о многом другом В сегодняшнем выпуске, черт побери Да, поэтому поставь свой царский лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя Поддержка, ну а взамен за твои лайки Я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным играм Таким, например, как Сабнатика Белу uh, Zero. Давайте немножечко продемонстрирую Как я тут обустроил свое жилище да После посе последнего визита на станцию 0 Вот таким вот образом у меня теперь выглядит Моя главная uh, комната Или же, ну не знаю знаю, как ее назвать. Универсальная комната а, мастерская. Здесь, ребятки, веду разработки. Здесь я и кушаю сразу же. Здесь я развожу рыбку, да, вот здесь в аквариуме. Здесь у меня все зарядники стоят для совершенно всех батарей. Вроде бы у меня сейчас все заряжено и готово. Тут у меня музыкальный автоматик. Можно музычку вот так вот включить, да, и послушать, расслабившись вот здесь вот а, на креселке. А, я обожаю я, ребятки, медленный бит своего, значит, музыкального автомата. Просто кайфую, наслаждаясь видом из аквариума или же из а, окна. Просто, ребятки, балдеж. Так. Ну а мы, ребят, все-таки продолжаем. У нас выживание не должно стоять на месте Давайте я покажу дальше Тут у меня есть скан-рум, то есть комната сканирования Если коротко, потому что слишком Длинно получается, если я буду писать Комната сканирования, вот здесь вот, да Мне нужно, чтобы все было лаконично, гармонично Как обыч, но Ну что ж, тут у меня, значит, скан-рум находится Да, и здесь мы сканируем необходимые нам Ресурсики, будь то это алмазики Таким вот образом можем включить И посмотреть, ой-ой-ой, как же глубоко Смотрите, этот алмазик у нас находится Мы туда как-нибудь сплаваем, но в принципе мы после последнего нашего путешествия, да, дыбыли этих самых алмазов Мама, не горю, поэтому нам сейчас их вполне достаточно а, Будем просто-напросто по ходу действия, где мы будем, ребятки, путешествовать Там мы будем алмазы собирать Я думаю, это не встанет сейчас такой острой проблемой Так, я бы, ребятки, прокачал, наверное, свою комнату исследований а, Улучшил, например, ей дальность сканирования Но мне нужен такой ресурс, как магнетит Интересно, можно ли здесь заказать мне магнетит или что-то в этом роде Давай посмотрим мы сейчас с тобой кусок из Медная руда Это, ребятки, все а, не то Пластинчатые кораллы, если что, можно тоже здесь искать Да, с которыми у меня вначале были Нехилые такие проблемчики Ладно, ребятки, с комнаты сканирования мы заканчиваем Она нам особо ничего не даст А мы сегодня, ребятки, наверное, отправимся все-таки на мореходе ну а перед тем, как мы отправимся, давайте покажу второй этаж. У меня же есть еще и второй, и третий этаж. Ну что ж, ребятки, вот, добро пожаловать на мой второй этаж. Здесь я, значит, оборудовал свою спальню. Вот такая у меня будет спальня, такая вот крова кроваточка здесь стоит. Колоночку я здесь тоже поставил, для того, чтобы слушать музычку. Сюда я планирую посадить два каких-нибудь ореховых дерева, да, которые возьму с определенного острова. Да-да-да. С какого ты, наверное, уже знаешь, если смотришь мои видосики? Как? Ты еще не видел мои видосики? Как я выживаю по сабнатике? Если ты перейдешь в описание, то там ты найдешь ссылочку. на на плейлист по сабнатике, там ты увидишь все серии моего выживания с самого нуля, друзья, я выживаю и рассказываю детально обо а, всем. Ну и пойдем покажу тебе третий этаж моего, значит, комплекса. Вот тут у меня находится а, реактор, да, он немножечко перекочевал, он раньше был на втором этаже, но я немножко переделал, да. Вот тут у меня такой интересный этаж, наполовину видно, ребятки, воду, наполовину видно а, сушу, вот. И таким образом можно ориентироваться, где у нас что находится. Достаточно удобно, я считаю. А что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Напиши, конечно же, в комментариях. Как ты привык строить базы в Сабнатике Биллоу Зиро? Мне очень интересно. Ну а мы давайте, ребятки, уже будем пробовать потихонечку выдвигаться. У нас сегодня очень важная миссия. Я, в принципе, уже заряжен и готов. А, мы в прошлый раз нашли... Такие координаты, как координаты а, святилища Архитектора Да, да, да, и я в прошлой Серии также прокачал, значит, свой Мореход а, необходимой Плюшечкой для того, чтобы мы смогли а, Сплавать туда, в святилище Архитектора, так вот, давай мы сейчас с тобой И это а, сделаем Да, да, да, Мореход у меня тоже готов И отправляемся, друг мой дорогой Да, сегодня мы идем именно К святилищу Архитектора По крайней мере, оно не так далеко находится От моей базы, да, если что, вот вот так вот выглядит моя база снаружи. и Комната сканирования здесь есть и три, значит, блока универсальных комнат. Вот здесь я, кстати, замутил, да, видите, э, дистилляционный аппарат, ну или же как он называется, очистительный ли аппарат для того, для того чтобы получать качественную водичку. Я надеюсь, когда-нибудь я компоненты для этого найду все необходимые и мы продолжим это дело. Ну, а пока что, ребятки, курс на светилище архитектора. Да, сейчас проверим, что у нас там интересного можно найти. Таким образом я получил это самое место, светилище архитектора. Конечно же расскажу Мы значит посетили аванпост 0 Да в прошлой серии все у нас было Так Мне кажется или за мной гонится акула Да, да отвали ты от меня, что тебе надо а? Сейчас я тебя замигаю до смерти фарами своими Пошла вон отсюда Смотри какая назольева попалась гадина такая Иди отсюда я пока тебя не навалял Пока я еще сегодня добрый Пошлите ребятки покажу Да все таки я нашел э, эту зацепочку в, э, на, на, вампост, на аванпосте 0 Да станция мы в ней были в прошлом видосике и там вот, значит, эту зацепочку я нашел. И сейчас давайте мы исследуем. Мне кажется, я что-то не туда немножко заплыл. Где? У нас внизу, да? Нам надо вниз, ребятки. Ай-яй-яй-яй-яй! Весь, ребят, мореход я уже покоцал. Мне все-таки надо сейчас ниже опуститься, вот туда, вот прям в дебри, в самые. И там я точно найду ответы на свои... А, вопросики. Еще, ребят, глубже, еще глубже опускаемся. Не, за, не забываем, что здесь у нас исследования все ведутся на глубине. Черт возьми, это же глубоко, глубоководная игрушечка. Да, здесь у нас только все через глубину решается. До 300 метров мы теперь можем погружаться на нашем мореходе, поэтому нам глубина сейчас не особо а, страшна. И если мы вот поплывем оттуда, я так понимаю, мы наткнемся на это святилище. Архитекторов, Пойдемте, друзья, уже сплавом. Я так понимаю, мы уже достаточно близко сейчас находимся. Нам осталось только а, проплыть вот здесь немножечко вот под водой. 160 метров осталось. Это, ребятки, уже очень-очень а, близко. Не забываем смотреть по сторонам, потому что обычно в таких местах бывает много чего а, интересного. Я так понимаю, вот за этим поворотом мы уже увидим что-то стоящее Много чего интересного, я имею в виду, это каких-нибудь ресурсиков, да, в таких местах бывает напихано, мерено, немерено Но мы сейчас сами в этом прекрасно всем а, убедимся Так, так, что это у нас тут такое? Вы посмотрите, похоже, я уже почти что на месте Ну что ж, я, наверное, предлагаю покинуть свой мореходик Да-да-да, на времечко Тут у нас ничего интересного нет, интересно, давайте посмотрим да, я предлагаю, ребят, оставить свой мореход, потому что знаю я все вот эти вот святилища, да, инопланетян, они внутри пустые, и мы туда просто на мореходе на своем не заплывем. Да и, наверное, нам не дадут сделать. Нет, ребят, нам не дают сделать этого, да, у нас, значит, умные очень технологии у инопланетян. Они нам просто так не дают туда заплыть. Ну что ж, давайте, ребятки, выходим тогда. Что, не видел, что я термоклинок уже успел сделать? Да, друзья, за кадром мне пришлось это сделать, термоклинок у меня уже... А, имеется, сейчас мы отремонтируем свой мореходик да, ты тут стой пока, значит никуда не уходи я сейчас быстренько сплаваю и вернусь к тебе, так, ну а мы, ребят, давайте посмотрим критический уровень энергии святилища, эй, здесь кто-нибудь есть? в некотором роде у нас мало времени так, кто это там такой был? тихо-тихо-тихо а, так это что, тот самый паучок я, ребятки, этих пауков видел, привет он что, типа поздороваться пришел? здорово инопланетный робот Интересно, ребят, зверушки. Я этих роботов видел в обычной сабнатике, да, они там на глубоко, в глубоководных тоже светилищах водились, в больших количествах. Так, ну ладненько, с роботом мы, мы поздоровались. Я так понимаю, мне нужно пройти немножечко э, дальше. Пойдем, пройдем, посмотрим, что за голос там нас сейчас, нас с тобой нас звал. В чем дело, спрашиваю я? Поиск аварийного носителя данных. Я сумею помочь лучше, если ты покажешься. Если бы мы могли показаться, нам не понадобился бы носитель. Хочешь сказать, что у тебя нет физического воплощения? Ты один из них? Архитектор? Обнаружен носитель данных. Не отвечает он на мои вопросы. Мы исчезнем, если не найдем нового носителя. Ты поможешь? А ты можешь использовать мой КПК как носитель? Ты не из той предыдущей группы. Твои кибернетические компоненты несут их сигнал. Альтера? Нет, я одолжил оборудование. Должно сойти, говорит наш, нам голос. С кем-то мы, ребята, здесь общаемся. Здесь какой-то голос, да, ребятки, громкий. Очень нам что-то тут диктует, свои условия. Ну ничего, мы сейчас дадим ему понять, кто здесь нафиг главный, кто здесь папка вообще. Или же А, я же мамка, точно, я же забыл. Я же за мамку играю, черт побери. Ну все, сейчас мы подойдем и разберемся в этом всем деле. Так, ух, как много здесь паучков-то этих, а. Я уже встретил штук пять, наверное. Смотрите, там еще один ползает. Так, куда мне идти-то? дядя, ты подскажешь мне, нет? Вот сюда надо, наверное, идти, да? Или куда-то, в обратную сторону? Нет, похоже, мне надо вот сюда идти. Да-да-да. Вот сюда нам надо. Ух, мы, ребятки, углубляемся все глубже и глубже. Сколько же здесь? Я знаю эти штуки. Это у нас ионные кубы. Я уже видел такой один в лаборатории. Точнее, на станции 0. И я думаю, что они мне пригодятся. Они являются тоже, ребят, ресурсом для высокотехнологичного производства. Да, буду вот таких потом роботов мелких я клепать из них. Да-да-да. Ха-ха, отвянет меня. Хватит меня щупать своими погаными щупальцами железными. Мне ж больно. Так, пойдем дальше пройдем. Что тут у нас такое? Есть что исследовать? Нет. Нет, ничего на исследование. О, а это что за комнатка? Что это тут такое? Расскажите мне, нет потихонечку? Как долго тебя хранили, Алло. Больше ожидаемого. Дольше ожидаемого. Предупреждение. Критический уровень энергии среди... <с. <с.> Критический уровень энергии святилища. Наши данные можно загрузить с терминала. Можем поговорить после завершения передачи. Ты живой, что ли, кубик? Рубик. Да, хорошо, я потороплюсь. Этот кубик-рубик со мной походу разговаривает, я так понимаю. Смотрите, что с ним происходит. Что это за светилище такое интересное? Что это за кубик-рубик там в воздухе повис? Давайте, ребятки, разбираться детальненько. Что это такое-то вообще? Алло, привет! Давай уже будем общаться. Что происходит? Загружаем КПК. И носитель данных принят. Держитесь крепче. Да, держитесь. Что происходит, друзья? Он быкует на меня или что? Он пытается в меня полностью залезть или что? Что происходит? Что такое? Передача. В меня, похоже, загружают какие-то данные, я так понимаю. Прямо через глаз мне, да. Прямо через глазик мне загрузили какие-то данные в мою голову. Передача завершена. Как ты себя чувствуешь? Почему твой голос звучит, будто ты у меня в голове? Комплекс обнаружил емкость для записи в коре твоего головного мозга. Так, ты правда в моей голове? Я предлагала тебе КПК, пошел вон из моей головы, черт побери! О нет, ваш вид воспринимает границы между кибернетическим и органическими компонентами. Мой мозг не компонент, возьми отсюда да выйди! Ты злишься? Мы дадим тебе время разобрать информацию, обработать ее, да-да-да. Не смей молчать! Что произошло-то? Куда свет отключили? Включите свет! Это все нереально. Это все просто нереально. Вот и объяснение. Это не взаправду, да? Ущипни себя. Что это за куча камней такая образовалась? Ну-ка, давай посмотрим. Куб накопитель архитекторов. Что-то сразу же свет у нас погас, как этот куб развалился. Так, ну что, давай посмотрим, что это такое, что за технология, с которой мы столкнулись. А, Куб-накопитель. В то время как человеческая цивилизация столетиями пыталась разобрать удачную технологию симулятора целого мозга, архитекторы, по всей видимости, построили платформу для достижения этого святого Грааля, технологии продления жизни. Физический куб хранения состоит из повторяющихся массивов квантовых голографических слоев накопителей, поддерживающих сверхплотную емкость записи в 35 бит на электрон. Ничего не понятно, но интересно. Энергетическое поле, питающее подвешенный и одушевленный куб, также служит источником питания для программного обеспечения, позволяя сохраняемому режиму разуму поддерживать сознание на период хранения. После завершения передачи сознания. Из куба компоненты становятся инертными Без возможности присутствует и тщательно наблюдать за процессом Резервного копирования сложно определить Как работает передача и происходит ли она В самом деле без потерь Они думают, что мы недоразвитые обезьяны да, Которые сюда прибыли, самозванцы, черт возьми Не понимающие вообще в чем дело Ну ладненько, пойдемте, ребят, дальше изучать а, Загрузили в нас какую-то дрянь и теперь, я так понимаю, нам с этим дальше и э, жить. Но посмотрим, как она будет наверняка. Да-да-да, нам, я так понимаю, сейчас нужно идти обратно к нашему мореходику. Здесь мы все разведали. Сигнал, который у меня был, святилище архитекторов, он теперь стал вроде как э, неактивным. Да-да-да, значит мы здесь все выполнили, идем тогда обратно. Нам пришло какое-то сообщение ответить. Т, ансвер. Ей, я так понимаю, отклонить. Давайте, ребятки, ответим. Алло. Как мы понимаем, такая ситуация для тебя нежеланна. Ты нереален, убирайся. Для перехода нам нужно подходящее тело. Почему ты постоянно говоришь мы? Сколько вас там вообще? Один из нас и все мы. Мы не мыслим о себе, как о отдельном индивиде. Понятно. Ничего себе, как все запутно. Почему бы тебе не начать а, с рассказа? Кто ты такой? Ты можешь добавить ваш код зерна к моему обозначению вида. Называй меня Аллан. Аллан? Аллан, здорово, черт возьми, давно не виделись. Добро пожаловать на нашу, как говорится, планету. Всю жизнь я мечтал о том, чтобы встретить разумного, высокоразвитого пришельца вживую. А ты говоришь мне, что тебя зовут Аллан? Этого недостаточно? Нет, нет, все хорошо, все отлично. Ваш вид начинает вымирать, раса предтеча. Но что ты тут, но что вы тут делали? Это долгая история, говорит нам, малом. Возможно, ты предпочитаешь сконцентрироваться на постройке нового носителя данных, в который я смогу перейти. Да, хорошо, совершенно точно. Как мне тебя вытащить из своей головы? Я добавил информацию в твою базу данных. Тебе придется отыскать подходящие компоненты. Алан, есть идея, где их искать? Пока не ясно. Я очень долго был отрезан от, своего, от своей сети и не могу найти координаты, нам говорит Алла. Ну ладно, я так понимаю, что мы со временем их получим. Носитель архитекторов. Нам, значит, записочка была добавлена. И давайте посмотрим, что у нас тут такое. Я думаю, что... Ой-ой-ой, осторожнее. Я думаю, что здесь можно чем-нибудь еще поживиться, да. Кроме вот этих вот данных, которые мы сейчас получили. Давай-ка будем внимательными, да, и будем исследовать очень осторожно. Так, это что это там такое? Смотри, как глубоко. Мы вроде и так уже глубоко, 200 метров. А тут еще нам предлагают опуститься ниже. Интересно, протиснусь ли я в эту дырдочку? Вроде протискиваюсь. Вроде мой мореход не такой огромный. Но мы, друзья, плывем ниже. Еще ниже. Ой, какой-то новый биом, похоже. Да, таких, ребятки, еще я кореньев не видел здесь. Алмазы, смотрите, прям на стенках здесь растут. Ничего себе! Надо это место точно исследовать. Давайте, ребят, будем исследовать новый биом. Мы в новый биом попали. Так, алмазики мне пригодятся, наверное. Но я, наверное, предпочту пока опуститься пониже и посмотреть, что здесь интересного есть. Ой, как он красив, этот биом. Вы посмотрите только, какие здесь непонятные растения. Давай-ка мы с тобой сейчас выйдем, посмотрим. Мне кажется, надо это дело исследовать бугристая мандрагора, забираем, конечно же, потом почитаем, как на досуге, что это за растение такое. С этим растением я а, более чем знаком. Кто тут нас обитает? Что-то как-то грозно рычит. Ох, ох, ох, ох, ох, вы посмотрите, а! Какие-то большие акулы, переростки здесь, ребята, обитают у нас. Это не те маленькие, которых мы привыкли видеть, да, нифига себе! Это уже какие-то побольше, и я думаю, что если они нас цапнут... Нам с тобой не поздоровится, поэтому будем держаться от них немножечко подальше. Такая, тут что такое? Ну-ка, ну-ка. Надо, ребятки, исследовать. Мы же здесь за этим, собственно, и собрались. Давай-ка мы с тобой сейчас исследуем. Я надеюсь, меня не заметит эта акула. По крайней мере, здесь она не сможет проплыть. Так это что такое? Ну-ка посмотрим. Фрагмент моду модуля хранилища морехода? Неужели? Это, друзья, мне... Так, или гелеобразный мешочек. Отлично! Фрагмент модуля-изготовителя мы сейчас только что нашли. Тоже пригодится. Так, у меня кислород заканчивается. Еще один мешочек забираем. Да что ж такое? Вон, ребят, этот монстр. Очень большой, ребятки, монстр. Я думаю, если он захочет меня догнать, он это сделает просто-напросто. Смотри, какая у него пасть. О, я уже боюсь, друзья! Надо куда-нибудь текать. Блин, далеко не отходим. Так, я понял. Здесь надо пошариться в этой области. Возможно, мы здесь найдем много нового. Мы уже нашли много нового. Вот, ребят, пожалуйста, еще один... Фрагмент модуля изготовителя морехода. Потихонечку собираем. Я думаю, что когда мы из этой области выплывем, то мы потом сделаем пару новых модулей для нашего красавца. Ух ты, алмазы, элитий. Так, все, плывем, друзья, обратно к мореходу. Я, наверное, предпочту сейчас проплыть так, чтобы вот через это растение. В конце концов, с глайдером это, этот гадина меня не догонит. По крайней мере, не должна догнать. Продолжаем исследовать новый биом. Как он называется? Я не знаю. Давайте-ка примем немножко водички. Кстати, эти гелеобразные мешочки можно кушать, если что. Да-да-да. Они дают и еду и воду. Так, тихо-тихо-тихо. 300 метров уже. Все, я понял, намек. Намек понял. Оказывается, ребят, слишком глубоко. Я не могу нырять. Ну там, я вижу, внизу есть еще модули. Давай-ка мы здесь сейчас аккуратненько выйдем. Я предпочту оставить мореход свой вот здесь. Тогда. И мы аккуратненько-тихонечко сейчас выйдем. И постараемся исследовать дальше. Поплыли. Надеюсь, мы не попадем в лапы этого монстра, который там плавает. Смотри, сколько здесь много модулей этих валяется. Ты только посмотри, какие здесь залежи феноменальные. Еще один модуль изготовитель. Да черт возьми, я уже, похоже, его собрал. Да, друзья, я уже собрал модуль изготовитель и хранилище. Хранилище. Надо еще, по-моему, два модуля, чтобы оно у меня было полное. И еще один остался. Точно, друзья, соберу. Вот, и еще один, ребят, модуль хранилища. Интересно, в этом биоме есть еще какие-нибудь модули полезные? Давай-ка мы тут с глайдером поп попробуем поплаваем Алмазики. Все в хозяйстве пригодится. Все в хозяйстве нам сгодится. Так, это что у нас за выступ такой? Надо срочно отсканировать. Гидротермальный источник, друзья, мы нашли. Гидротермальный источник. Судя по его названию, скорее всего, здесь очень такое теплое место, в котором, наверное... Хотя нет, оно, ребятки, просто теплое, но не жаркое. Я имел в виду, может быть, может, может быть, можно было тут разместить геотермальную, это самое. Ох, ничего себе, пока я тут болтал. Смотри опять, сколько алмазов-то у нас, а. Ну, алмазы нам в любом случае пригодятся. В любом проявлении. Ну, тут их капец как много, а. Я буквально набил свои карманы. Как бы эти карманы меня не потянули сейчас ко дну. Мне кажется, здесь я исследовал. Так, это что такое было? Там что-то шевелилось. Смотри, там что-то шевелится. Нет, я, ребятки, пожалуй, отойду. Пожалуй, я сейчас отойду. Мне срочно надо к мореходу. Как бы меня... Не сцапала та огромная гадина. Ну что ж, интересный, ребятки, тут опыт, да, у нас. Мы нашли очень много ресурсиков. Мы нашли гелеобразных мешочков, да, которые нам помогут сейчас скрафтить какие-нибудь новые ништячки. Ну что ж, пока, друзья, мы перевариваем информацию, которую дал нам сегодня этот замечательный, доброжелательный инопланетянин. Я все-таки решил а, сейчас сделать а, те самые модули. Добро, добро, добро пожаловать. Ага, и тебе тоже добро. Я решил все-таки, ребят, не медлить и сделать те самые новые модули, которые нам сегодня... Предоставили на глубине Итак, давай посмотрим про модуль хранилища Самое полезное улучшение модуль хранения Служит мобильным хранилищем для груза различного типа Обладает дополнительными пятью шкафчиками различного размера Этот модуль не имеет равных по возможности хранения в транспорте Чаще всего он используется исследователями для сбора образцов Модуль-изготовитель морехода Содержит один уникальный настенный изготовитель и небольшое пространство для хранения. Модуль-изготовитель дает оператору возможность создавать все доступное на обычном изготовителе. А помимо того, возможность создавать модули для морехода. Это я не понял, что такое? Обезьяна мне что-то принесла, что ли, я так понимаю? Неужели? То они у меня до этого отжимали мои все вещи. А теперь у меня, смотри, обезьяна принесла кусок меди. Что с вами такое произошло? Я не пойму. что то мне кажется, эти обезьяны умнее стали. Или они, в принципе, и были гораздо умнее, чем я о них думал изначально. Ты только посмотри. Только что обезьянка мне принесла, ребятки, кусочек э, меди. Это очень прикольное наблюдение, да. Хотя до этого они у меня поголовно всегда только лишь отжимали, значит, мои предметы. Ну-ка, если по показать ей вот эту штуковину, ты будешь отжимать у меня? Нет, обезьяныч, смотри, что у меня есть для тебя. А ну иди сюда. Фи, ничего себе, друзья. Обезьяны больше не отжимают ресурсы. После того, как мы поговорили с этим архитектором, да, или кто он там был у нас, у нас, ребятки, обезьяны как будто получили какой-то сигнал в голову, что типа все, у этого типа отжимать предметы нельзя, ему нужно только приносить ресурсы, да, для блага существования. Ну что же, это очень даже интересный наблюдательный момент. Да, будем, конечно же, это использовать в процессе. Э, говорит это о том, что надо бы селиться мне... Тогда в, в каком нибудь в каком биоме с обезьянами, где их просто немеренное количество, я сделал для себя заметки, что морские обезьяны сменили отношение ко мне. Если бы только я могла дать им понять, что мне нужно, быть может, в следующий раз они принесут что-нибудь полезное. Ну, в принципе, кусок меди, который мне сейчас принесли, уже является полезным ресурсом. Поэтому thank you very much и продолжаем дальше. В процессе мне потребовался такой редкий ресурс, как литий. И мне пришлось вернуться вот в этот вот а, опасненький достаточно биом, вот с этими тварями, которые так и норовят постоянно поднадкусать мой, значит, мореходик. Но я им, да, я им этого сделать не дам. Заберу сейчас свой литий и свалю отсюда. Но это, ребятки, сделать не так-то просто, когда они здесь ныряют. Тут, походу, у них типа что-то гнездовищ каких-то, да, у этих типов, и они постоянно все это дело охраняют. Поэтому не будет это сделать так просто. Ну что же, я буду стараться, я попробую все-таки это сделать. Вот он, ребят, кусочек лития. Никого у нас вокруг нет. Все вроде бы уплыли. Так, один уплыл, второй уплыл. Мне буквально-то нужно всего пару кусочков лития. Так, вот один и еще два штучки. И все будет в шоколаде. Мне нужны, ребятки, я определил местонахождение важной технологии. Настоятельно рекомендую ее найти, говорит нам, значит, Алан. Это поможет нам восстановить твое тело? Я не знаю, что мы найдем. Я лишь знаю, что это важно. Понято, принято. Местонахождение, друзья, сигнал архитектора нам только что было объявлено. И мы обязательно туда сплаваем, но как только сделаем пару модулей на наш с вами замечательный мореход, да. А для того, чтобы их сделать, мне осталось найти всего лишь две частички лития. А пошастать нужно вот по этим вот ямам, может быть здесь где-то я их и найду. Одну, по крайней мере, я уже здесь нашел, осталось еще найти только всего лишь на всего две. Но это, ребят, сделать не так-то просто, на самом деле, как кажется. Здесь у нас опасная зона, да. Здесь охраняется все вот этими монстрами Которые постоянно здесь дежурят Мне вот эту бы частичку сейчас забрать Было бы хорошо Но здесь постоянно дежурят вот эти монстры Которые вот сейчас он опять по-моему на меня сагрился, да? Стоило мне только сюда подплыть Он сразу же сагрился Давайте ребятки пока он не агрится на нас Мы быстренько выплывем И найдем и заберем Все забрали можно плыть дальше Приплыли на базу, давай посмотрим, что нужно все-таки сделать еще раз для того, чтобы скрафтить эти самые модули для морехода. Я, наверное, постараюсь сделать сразу же два модуля, да, это будет изготовитель, это у нас и будет и а, хранилище, да, микросхемы, комплекты проводов и куча а, свинца нам потребуется, да, и также пласталевые а, слитки. Ну, если за остальными ресурсами проблем не будет, да, то вот за другими мы уже сплавали с тобой один пласталевый слиток для одного модуля. И сразу же делаем второй слиточек для второго а, модуля. Так, следующее, ребят, что нам потребуется? Это, конечно же, свинца. А, достаточно немало. Блин, было бы у меня столько. Есть, друзья. Нам нужно 6 штучек. 5-6. 6 штучек я взял. А, излишки, значит, складываем обратно. Также нам потребуется одна, значит, один комплект проводов и одна микросхемка. Так, есть микросхемочка. Одна золото также нужно нам, да золотишко и комплект проводов делается у нас из э, серебра вроде бы все я набрал поэтому давай мы уже с тобой скрафтим блин лишь бы мою комнату сканирования они только не развалили когда будут падать так ну что ж давайте ребятки сделаем сначала модуль изготовитель для морехода мы делаем Поперла. пошла работа дрончики работают все подключаются все просто-напросто в работе пока они ребят делают я наверное подгоню сейчас свой мореход сюда поближе да, да, да, поплыли. Вот здесь где-то должен упасть модуль. Сейчас мои дроны закончат. Да, друзья, вот он модуль, а, изготовитель для а, морехода. Чтобы его подобрать, достаточно к нему подъехать просто-напросто а, задом, что мы сейчас попробуем сделать. Да, это, как говорится, уже на скиле мастерство. Так, есть такое дело. Изготовитель у нас прикреплен. Делаем второй модуль. Это модуль хранилища. По идее, тоже ресурсы должны быть. Да, друзья, все ресурсы у нас и имеется модуль, хранилище уже производится. Давай-ка посмотрим, где он у нас сейчас упадет. Заходим. Да, как только мы пристыковываем один из модулей, мы по мореходу, по нашему, можем перемещаться. То есть, когда наш персонаж в него заходит, то мы можем вот таким вот образом отдельно а, присаживаться, значит, в свое кресло управления. И отдельно можем выходить. Да, вот он, ребятки, еще один модуль. Давай попробуем мы... Давай вот этот модуль как раз-таки я тебе покажу, как сейчас пристыковывается. Да-да-да, пока у нас все-таки еще а, светло. Подходим сюда... Вот этот модуль, да, можно взять вот за эту ручку, если ты еще не знал, да, управлять модулем хранилищем. Взяв за эту ручку, мы можем направлять этот модуль куда а, нужно, просто-напросто его толкая. И давай мы сейчас его подтолкнем именно вот к нашему мореходику. Вот сюда, вот, вуаля, друзья, наш с вами мореход становится гораздо функциональнее. И вот также с задней стороны мы можем в него зайти. Отличненько, вот он модуль хранилища Здесь есть несколько контейнеров Да, это у нас контейнер, да для чего угодно вообще Для еды, для воды, для всего, ребятки, пригодятся Здесь также есть у нас хранилище в модуле изготовителя Короче, ребятки, изготовитель здесь это аналог того изготовителя, который имеется на базе Итак, мы, в принципе, подготовились и готовы сплавать за следующая частичка, это артефакт архитекторов, да, еды, воды мы взяли, морехода нашего прокачали вот таким вот образом, сделали несколько аптечек, и теперь, друзья, я заряжен и готов. Давайте парочку аптечек мы, наверное, опустим вот сюда, вот в наш мореходик, пускай они здесь тусуются. Кстати, теперь очень удобно, да, когда мы имеем на борту своего морехода изготовитель, мы можем просто-напросто, друзья, затариваться ресурсами, вот таким вот образом, просто, например, да, полетели вы, поплыли точнее, набрали Например, несколько водорослей, да нарвали 3, 4, 5, 6 штучек, скажем так, да, собрали вы и пошли на свой мореходик, да. В процессе, как вы зашли на мореходик, здесь можно спокойненько, значит, сообразить, сделать сетчатый волокна, те же самые... Для чего они нужны, наверное, многие знают. Да для того, чтобы сделать хотя бы несколько аптечек. Аптечки, друзья, это такой достаточно интересный ресурс, который здесь, как в сабнадике, не производится, да, из ниоткуда. Здесь они пока что, я не знаю, как дальше, ребятки, но пока что они делаются только лишь из сетчатого а, волокна. Да, сетчатое волокно, конечно, мы оставим, и вот сюда вот мы, пожалуй, их напихаем, Да, чтобы у нас аптечечки, как всегда, были. Ну что ж, плывем, ребятки, дальше. Несколько слов про управление э, мореходом с модулями. Вот там вот, смотрите, в центре у нас появилось обозначение такое, да, э, полоски, на, полоски которого э, означает то, что это статус ваших модулей, насколько они покоцаны и погрызаны. В данном случае у меня ремонт 100%, да, отремонтировал я по максимуму, и беспокоиться вообще э, не о чем мой аппарат, как говорится... Исправен И можно на нем путешествовать Да-да-да а, Стал он немножко медленнее, я тебе сразу скажу Да-да-да, чем это было без модулей дополнительных Мы сейчас реально плетемся Так, вот здесь вот, я так понимаю Нужно будет сейчас плавать вниз а, Это можно будет сделать, скорее всего Через а, вот эти вот обезьяние а, Дыры, которые находятся в земле, да Так, что тут на что такое Я здесь был вообще? Нет в этом месте? Что-то вроде бы припомню, что да, вроде бы я здесь бывал, а может быть нет, друзья, смотрите, закрыты все ящички. Как так-то я здесь не был, что ли, в этом месте? Даже, друзья, вот эта штука не радиомаяк, это, ребятки, да, радиомаяк я уже исследовал, Ну здесь я еще не был. Конечно же, мы в этом месте все подберем сейчас. Питательный батончик, это мне определенно пригодится, да, и сигнальная ракета. Вот сигнал, сигнальная ракета еще постольку-поскольку, поскольку, а питательный баллончик это обязательное явление. Что можно здесь еще такого найти в окрестностях? Я, конечно же, сейчас посмотрю. Но я так понимаю, что это как бы намек на то, что надо здесь срочно сейчас нырнуть, и мы будем ровно там, где нужно. Это у нас, значит, сигнал архитекторов. Так, а вот здесь наверху, подожди, я тоже здесь что ли не был? Не пойму, кто это у нас там Так, секундочку, вот этих гадов надо опасаться Они еще те гады, потому что они а, плюют у нас морозной вот этой своей кислотой Так, КПК Альтеры мы здесь находим Так, интересно, ребятки, с хрон вещей Я наткнулся сейчас только что на него Да, и здесь у нас вот эти вот маячки, по которым а, можно, наверное, найти а, инструмент исследователя Да, и вот тут, по-моему, он и находится Черт возьми, да Моя логика меня, как всегда, не подводит Инструмент исследователь, ребятки, вот тут Он и находится, правда, немножко Разбитый, побитый, но ничего, из его Остатков-останков мы потом по прибытии Сделаем новенький такой Инструмент, да, и с помощью которого Будем, который, в общем, будет помогать В наших странствах, э, да-да-да Очень полезная штукенция, ну, если честно, я такими Фишками мало пользовался, даже в обычной Сабнатике, надеюсь, здесь мне это дело Все пригодится, также здесь Есть фрагмент маяка, не знаю, ребят, насколько это Будет мне нужно, но ресурсиков я с этого взял необходимое количество Так, хорош пингвины таранить мою посудину А вы посмотрите, что делается Какой-то бешеный пингвин, он только что то ли хотел Меня протаранить, то ли хотел Какого-то другого недруга протаранить Ну да ладненько, ребятки, давайте уже опускаемся Я так понимаю, здесь есть проход Да-да-да, я вижу, 174 метра я надеюсь здесь все-таки найти а, ямку поглубже, через которую мы все-таки сможем погрузиться на 170 а, метров. Сможем ли мы здесь, ребятки, проплыть на своем мореходе? Это пока что для меня остается загадкой. Да, вроде бы здесь какая-то расщельна, друзья, имеется. Я надеюсь, что это то, что а, нужно. 150 метров уже глубина. И да, бобинго, друзья, бинго, мы находим этот артефакт. Вот, пожалуйста. То, что ты нашла, не просто артефакт. Он поможет мне найти следы, оставленные моим народом на планете. Рада, что могу помочь. Я знаю, что ты предпочла бы, я добыл собственное тело. Ну да, давайте просканируем. Если ты по возможности продолжишь поиски, я смогу постепенно восстановить свое подключение ä, к сети. Вот так вот, ребят, он выглядит, этот артефактик. Давайте его как следует отсканируем. Да-да-да, запечатлим наш КПК, потому что вряд ли мы сюда потом больше вернемся. Ну и будем выдвигаться обратно на поверхность ресурсики забираем. Вот так вот, ребята, он выглядит. Я пока не знаю, что он дает нам, но по крайней мере мы выполнили сейчас просьбу этого прыщелы инопланетянина, который до нас тут докопался, засел нам в голову и пудрит нам мозги своими непонятными а, идеями. Итак, вот мы и на месте. Пришло время нам отсюда выбираться. Так, сообщение входящее. Давайте-ка ответим. Как ваш народ общается, если вы не соединены друг с другом? Что ты имеешь в виду? Мы просто разговариваем друг с другом.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 Алан, в жизни есть не только исследования. Врать не буду, работая проходила бы намного быстрее, если бы я читала мысли своих коллег. Но мысли это личные, и у каждого человека есть своя внутренняя жизнь, учу я инопланетянина. Люди меняются, им нужно личное пространство, чтобы размышлять. Пространство помогает вам думать. Для меня быть об отделенным от моей сети это очень тихо. В каком смысле тихо?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 Мне, конечно же, не понять ход твоих мыслей, да. Одинокая, блин, струна. Я помогу тебе найти твои оставшиеся струны или же гармоники, или чем мы там ищем. Ну все, друзья, продолжаем дальше. Теперь у нас появился новый друг Алан, который нам потихонечку дает какие-то интересные задачки. Блин, а я вот тут вот встрял на своем мореходе и никак не могу понять, как мне выбраться. Я так понимаю, мне сейчас нужно куда-то обратно вылезти, да, вот сюда. Я, по-моему, отсюда пришел и постараюсь все-таки я отсюда сейчас и... Уплытие. Итак, вот мы и прибыли. Пришло время разгружать наш караван. Итоги, ребятки, следующие. Повыживали мы, значит, немножечко сегодня. Да, посмотрели на... То, как можно скрафтить и где можно найти модули для нашего замечательного морехода Да, построили целых два модуля а Плюсом, значит, побывали мы в святилище инопланетном мы Увидели там кубик-рубик интересный, да, который нам по... который засел к нам в голову И до сих пор из нее и так и не выходит, да Ну и плюс, теперь у нас есть новый дружбан Это инопланетянин Алан По всей видимости и по происхождению это раса архитекторов Которые были засланы сюда для исследований, да-да-да давным-давно раньше нас, они сюда прибыли, и мы теперь, при... и нам теперь придется вместе с ними разузнать и раскрыть секреты и тайны нашего с тобой прохождения и выживания. Вот эти, ребятки, моменты мы сегодня и прощупали с тобой в выживании. Зритель, что ты думаешь по поводу моего выживания в Сабнатике Белузиру? Напиши свой комментарий по этому поводу. Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим. Также, если у тебя есть какие-то годные, крутые идеи по поводу Сабнатики Белу и не только, то смело пиши мне, предлагай, и, конечно же, мы